Привет всем интересующимся и добро пожаловать на это видео. Приступим сразу к делу. Для ресайза скина необходимо зайти в описание видео и заранее скачать и установить парочку достаточно полезных утилит. Там будут две утилиты в архиве и если он не открывается или просит пароль, то попробуйте открыть через 7zip. После установки заходим в папку со скином, выделяем все файлы в которых есть надпись собака 2x. Для этого в поиске вбиваем этот текст и копируем результаты в отдельную папку. После чего выделяем все уже из новой папки и жмем на правую клавишу мыши, а затем на изменение размеров изображений. В появившемся окне заходим в расширенные настройки кодирования и ставим все подобным образом. После чего заходим обратно в размеры и снова ставим все как есть и нажимаем изменить. Теперь мы имеем те же изображения, что и собака 2x, только их разрешение уменьшено в. Вдвое, и нам осталось только убрать из названий всех файлов суффикс собака 2x сделаем это через вторую утилиту заходим в нее заранее и перетаскиваем все полученные изображения туда выделяем один файл и нажимаем сочетание клавиш Ctrl a после чего в блоке с надписью remove находим строку last n и в окошке с цифрой изменяем ее значение на 3 После чего последние три знака в названии всех изображений будут стерты, то есть те самые собака 2x. Нажимаем Rename для завершения операции, после которой все файлы будут переименованы. Ну и в принципе на этом все, осталось только закинуть полученные изображения обратно в папку со скином с заменой файлов. Ну а если вы хотите отдельное видео с пояснениями о том, что из себя представляет Resize, или вам просто хочется узнать побольше об этой тематике, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание, понимание и до свидания.